Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Вас как? Воу. Все замерли. Все? <смех> да вы просто к кому обращаетесь? К ним или ко, <смех> ко мне? всем. Лариса, Артем, Дмитрий. Почему? Можете приехать. распределить, как хотите. Мы не место. <смех> Я тоже, ничего страшного. Поздравляю вас, вы попали в автомобиль, в котором можно проехать бесплатно. Все просто. Мы с вами едем. Во время поездки вы отвечаете на вопросы. Если к концу поездки ответить на все вопросы правильно, то поездка будет бесплатно. Хорошо. На этом месте можно аплодировать.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 Все понятно? Да. Вы читаете вслух вопрос, вы читаете 4 варианта ответа, вы же тыкаете, а я сегодня с руль. Удачи. Вода, Лариса. Лариса, смотрите, скажу, что надо прочитать вслух вопрос. А мы полтора миллиона выгнали. Мы про, прочитать вслух. вслух не про себя вслух угу. вопрос и прочитать вслух четыре варианта ответа. Я же за рулем, я же не могу читать. Хорошо, ладно, все. Плюс посовещаться с ребятами, же, чтобы они вас направили на, на путь путь неистинный. Угу. Итак, читаем Какое вопрос. животное покрыто острыми иголками? Ты уверен? Да, да, да. <смех> Ларис, ты, ты, ты, ты, ты аккуратно тыкай. Смотрите, вот так рукой. Аккуратно, да? Ларис, аккуратно его тыкать. Вот сюда держится рукой и пальцем будет. У -у -у. Театр для демонстрации показа кинофильма. Психиатр. Кинотеатр, кинолог. Ну, Ларис, кинотеатр Б. Только аккуратно тыкай. Аккуратно. Все, молодец. Лариса, почему, почему он так переживает за то, как вы тыкаете? У, думаю, у меня проблема с Удивляет, Что здесь? Честно, является названием небольшой ручной шлифовальной машинки. Полгарка, испанка, гирка. Гирка, и то, Полгарка, Лариса Шлифовальная машинка, это такая фигня. А, ну, там остальное дичь, Да остальное тичь. <свист> <свист> а ты знаешь, может они называются так? Ларис, первая. Если что, я заплачу. Хорошо. 500 рублей займется. 400. <свист> <свист> так, в каком океане затонул прохождение? забывайте, все на камеры записывают. Блин, Мне вы серьезно? хотели сказать. Ой, извините. Ларис, гугли. <свист> я не помню. <свист> нет, у нас <свист> нет Google такой нельзя, подсказки. Да, да. Что, серьезно? Так, конечно. Серьезно? Ну так а все просто смысл. было бы. В каком океане, океане затонул Титаник? В Тихом, северо Индийском Вы что, реально не знаете? Паузу поставьте. Нет, ну точно. Давайте, а вы вспомните, куда он плыл? Не помню, я Титаник смотрел лет 7 назад. Это точно не индийский. Правильно. У меня либо вариант в Тихом, либо в Атлантическом. У нас есть подсказки, брать два неправильно. Да это еще рано. Ну да, поехали, еще полтора километра. Да вы это не спешите, подождите. А вот постоять потом ответить можно? Конечно. Да. Чего не сделаешь? Мы можем что вообще остаться. Да, да, да, до вечера, кататься да. Вокруг, да. Смотри, он тихаря смотрит это, вот, в этом. Да, вот, да вот, вот, вот, вот в эту камеру все видно вот в ту сторону. Они же все просматривают. Он, ну, что, давай, ну это же честная игра. Ну, честная, да, Артем, интересно. так неинтересно. Да. Ну что, в тихом, наверное? Ларис, подсказками я, воспользуемся? Да и рано, а вдруг вопрос сложный будет, Будут. Давайте. А подумайте, с чем он столкнулся. А, он столкнулся в сазбек. Да. Значит, в ледовитом. Точно, Ларис, тыкай. Только аккуратно пока стоим. Лариса, не, не слушайте его. Правильно. Он вас ведет неправильно. Я Даже пон... я понимаю, что да, он да, ведет потому неправильно. Да, да. Потому что в север-ледовитом я тоже отмела. Это где-то наверху. Атлантический. Давай в атлантический. Тихо. А если мы неправильно все, мы проиграем? Да, высажу. Вот лично вас прямо здесь. В каком? Я думаю, что в тихом. давай ты. Нет, у меня это... Давай подсказку там бери минус 2. Давайте уберем два неправильных. Сейчас север ледовитый и индийский берет. все, тихо. Ну вы вообще, ну вы просто... Тыкай, Ларис. И что же, это было право на ошибку. Идти. Мы с вами продолжаем поездку. Кошмар. Ой... А что, он с... же в Америку а вплыл. А сколько правильных нам сделать? Ну максимум 15, а так до конца поездки. Как называется короткое текстовое сообщение? А, ну Подожди, может еще? Вот, прочитаем. Короткое текстовое, не картинка. Картинка это ММА. Вы же не забывайте, я же за рулем. Я же могу вас вести к вашему адресу долго. Это Ну, это, а все, Лариса. Первая. Да. что ты спешишь? ехать еще километра. Ну, правильно. Правильно. Даже я знаю. Вот что ты вот на тенай, ну все проиграли, короче. Почему? У вас еще подсказки остались. Что будет во льду любители зимней рыбалки? О, Ларис, давай, только не тыкай, мы тебя Скважина? Херажина! Лунья! <связи> лунки! Да, Ларис, сейчас водичку нагурим. Или лунки, подожди, наверное, да? Ларис, подожди, ты чего спешишь-то? Ну, лунки, лунки, давай дальше. Сейчас ты нас поразвлекаешь. <связи> Скважина. <связи> Ой, блин. Так, идем что дальше. Что используют сотрудники? Или нет, или нет, давай, нет, Ларис, что? только не тыкай, скажи нам про это. Радар. Ра что секундомер, есть? калькулятор, радар, глазомер. Измерение скорости, секундомер, калькулятор, радар, глазомер. Радар. Ну, некоторые еще глазомер. Ну, там сложно доказуемо. Идем дальше. Следующий вопрос. Да, этот вопрос не на йоту не сложнее предыдущего. А что такое йота? Ну, ли, единица единица времени, Почему ты думаешь, это единица времени? Арис, йота, это интернет вообще. Вода. Пошла скрытая реклама. Ну, как все интересно, это зарядки, ездят, видно. Тут такое и... ощущение, что еще можно где-то чекушку. Нет, разобрать. знаете, водой. что там что-то там не приблизился ни на йоту. То есть это расстояние, ну, как типа, наверное. Спочты буквы. И все. Или да. времени, наверное. Или все, походу, мы Давай подсказку. Итак, подсказки, звонок другу остались и от компании... У вас есть учительница физики? Нет? Нет, вот, ну нет. Я не знаю, кому позвонить. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Фортуна и звонок другу. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ну давайте на таксопарку позвоним. Итак, позвоним. перед вопрос к таксопарку Фортуну. Да. Они там спорят, дискутируют, и коллектив считает, что правильный вариант С. Буква. буква. Вы вправе принять этот вариант. Или... Ну, давай, Лариса, доверимся. Там, да, там слишком много людей. То они там все-таки умные. Да, Ларис, тыкай, буква. Только, да. Я думаю, что... С нормально. Такое чувство, что вы когда сюда летели, билеты не туда натыкали, да? Нет. Меня... Вот вопросик начинается с ложкой. Какое, Какое время? племя аборигенов Северной Америки да, дало за... свое имя? Первый, первый, да? А, это мы знаем, Окей. <звук> <звук> ну, Ответ да? А. А, Ларис, аккуратно? аккуратно, да. Не как ты в проем проходила на работе вчера. Аккуратно. <звук> Вот, все. И, подождите, теперь мне а интересно про. Красных вопросов, наверное, Я же выбрал самый лучший ваш вот, ну, Мы тут выйдем перезакажем. Про э, где вы там вчера на работе? Про проем. Я да. просто им да. что-то объясняла и не увидела дверь. Да. Ты просто и... шла на нее, но я ее увидела. Но не попала в нее в да. дверь. Да. И ну, и да. Так практически каждый день что-то происходит. Поэтому я везение трудно. Какая <связать> <быть. связать> наука изучает процесс трения стрения, изнашивания смазки. Вот начинается. Ну это как бы ну, точно Б, не Д. Давайте Кри перечислим. Клиево. Метрия, балистика, три. Трибология, трибология. Метрология. метрология это. Либо А, либо С выбирайте. Точно? КЛИО. Либо А, либо С. Блин, боли, боли, эти, баллистика. А это. что у нас подсказки? Какие еще есть? Звонок вдруг? друг. Да. Вы зарасходовали все, что могли за эти полкилометра. Вы нас уже довезете, нет? Да, кстати. Блин, у меня номер классный руководитель. Математик, он знает. Блин, мне почему-то кажется, что С. Я не знаю просто. Алис, может ты кому-нибудь позвонишь? Кому? А вы нам еще за 400 запустите? Лариса, позвони какую-нибудь Ну, метрология, это связано, мне кажется, с погодой что-то, нет? Ну, наверное, почти так, да. Баллистика, это что-то, наверное, с военными какими-то этим, потому что баллистические ракеты, это... Это расстояние да, что-то такое. Клио, клио по-моему, это как-то что-то с землей связано. Почему это? Ну, потому что, не знаю, словник. Ответ С, да? Да. С? Ну, наверное, все, мы проиграли. Пожалуйста. А, О, прошло. Вы нас <с довезете, нет? Я только сейчас понял, что вообще туда поехал. Да, ну понятно, все, нас специально гасили. Это для короче, понятно. У какого дерева? Листья поветривая брат в солнце. Ну, начинается. Бля. Ну, просто у да. очень долго думает. Да, да. да думаете? звони подруге. Какой да она любой. Ну, просто позвони хоть подсказку. Она тебе поможет только по-русскому. А, кстати, у нас плюс 7 часов. Как мы будем с Москвы? в Москву звонить? У них это утро. Так, какого дерева? Кому позвонить, Другу. У нас подсказка там звонок друга. Да. А ты просто такси позвони. А вам можно позвонить? А я ответ не знаю. Да вы знаете. Нет, честно. Вы же не прочитали ни вопрос, ни вариант. Дерево, лезть поверх та ребром к солнцу. Пальма, девкалип, лавр, масле. Артем, честно Я думаю, что у всех. Да не, пальмы. обычно Обычно пальмы. Пальмы не можно. Калибты я даже не видел а с одной ну, я сам. А эвкалипт это разве не колючий такой? Нет. Лавр это лавровый лист. Тебе жене позвонить, она убьет меня. Ким, не надо. Кому звонить, брат? Брат, Давай логично рассуждать. Ларис, давай подсказку используем и все. Какую? Позвало другу, да? Давай, звони, я не знаю, у меня нет этих биологов, которые цветами флористы мне почему-то кажется что это ребром зачем ребром к солнцу подожди, эвкалипт маслин. давай звонить просто эвкалипт по-моему если если честно я, если я правильно помню это игольчатое растение у него получается везде ребро нет подожди пальма это пальма она вот так растет у нее подожди, я, звоню, я звоню любому вот сейчас давай, давай местному позвоню. есть номер Артем, не Стребковый. водитель, да? Водителем. Нас Стревковым с даже... собой брать. Да, не хвори. Ой, кому звонить, я не знаю. Короче, пальмы обычно я их видел. Эккалипт, Лавра... я тебе говорю, у него острый Лавра... что такое? лавровый лист. Давайте эккалипт. Точно? Потом скажут, что я виноват. Мы приехали? Да, приехали. <с> ну и похит, давай. Давайте, Тихо! Лизачу, Ты нажал, айвкалип, это же неправильно, да? Остаемся, да? Кто логик? Кто логик, пошлите. Все, моя, все приехали, мы приехали. Все, поприехали. бесплатно? Конечно, у вас карта и оплата сейчас, пишется, Не, ну серьезно. Спасибо вам большое. Оплачена, карта. У нас все по-честному.